слышно 1300 <связанная> Нормально. давай больше босс. эй эй как ссылку прикрепить? можно ссылку да прикрепить? <связанная> ссылку вкусная можно в октября спросить? Я не помню. А кто-нибудь может сюда ссылку залить на LinkFire? Он может, из... А, а можешь это? посмотреть его? Ну, в посте в этом группе. А, да, вот тут. Не-не, просто покажи мне, я напишу. lnk.tu slash то слэш айс. Вот. Как его поймать? Закрепили. Да? А вот закрепили. Все. Красава. Но вроде с комментария ты не можешь нажать на ссылку, ты можешь только увидеть. Ладно. Он, она легко печатается Печатайте сами, заходите, блядь В сафари, блядь И печатайте, блядь lnk.to Slash Ice Еще раз lnk.to Slash Ice Скачайте альбом, точнее слушайте его хотел такие красивые. Я нашел эту блюдо. Хорош, у Сыра много. Это то, что я хотел. А можно пердь, пожалуйста? Привет, привет, а вот здесь привет. Красный пердь. Роберту привет. А что ты им? Ты же просто ждешь, пока больше будет? Ну, да нет, типа просто никто ничего не спрашивает. Всем привет. Всем васап, мы курим огромный джелата джойнсы в этой гостинице Петербурга. И я вам хочу сказать, что у Назара вышел альбом с здесь здесь здесь, Мартум, здесь, сироп, здесь сироп. Ебаный в рот эклер и сироп мы пьем, а потом заедаем его. О. Салют всем, короче. Есть у кого о чем поговорить я Есть думаю, повод что... Я не выходил в трансу никогда Я, я думаю, что вам всем надо взять И забавно, зарепостить альбом сироп. на своем ВК Если вы еще этого не сделали Потому что это новое дерьмо Новое движение Это обладает Это айскрим Спасибо Казахстан будет, да Дэдбот занимается этим вопросом Очень активно, Очень активно. Сироп, кто слушал, enter Тот самый сироп Виталий смотрит. Сочи. <соцентрический> а <Алматы> будет. давай <соцентрический> Да, Давай на... по локации. Дело, как ты знаешь. Алло, спасибо. Бы Вет. Я постригся. Я не стригся, пока я писал альбом. Очень долго. Мы кушаем... Как вы думаете, что? Нет, это не ВОК. Но могут быть ВОК. Спасибо. Бля, так выпить хочется, а Улан не пьет. Мы все подождем Улана. Петрозаводск будет? Уфа будет. Фа будет. Шараут. Олды. Где вы, Олды? Я хочу это услышать и увидеть. Где от нуля до 100? Где грайн? Гра стиль. Читка в стиле грайнд. Нормально слышно? Кстати, я по наушникам. Неизвестно, как там, Саратов, концерт в Питере. Концерт в Питере будет 1 февраля. А что ты? Что? Ну, я не буду кушать, трансляцию. Yeah. Yeah. Я, помню, я, я помню, я запустил трансляцию сто лет назад, когда был первый концерт в Питере. Я сидел, ел, ел вишенки. Я посмотрел потом видос залили. Я, это так так стрёмно, когда ты сидишь, ешь типа, перед всеми. Не позволю. А знаешь, да, можешь есть босс. На Граем, можно грай. Вот, вот. Давай аппетита, Назару. Караут про Натарчик. Я приеду в Москву, кстати, скоро. Горил не знает про Бэйб. Расскажу тебе скоро. Спасибо. Казань. Да будет, там сейчас еще будет большой дроп. Городок? Европа. Вот с Украиной решается вопрос Но он, он непростой, в смысле, там, есть есть, там, проблем. Историю, он он, там была история, почему так именно. Европа и новые города в России. Я просто так решил его вот, все равно. Ну да. Ну понятно, с чем это связано. Yeah. Yeah, В Россию мне делать только сыр, не результат. Сир никак не испортил, чтобы накидал, растаял и нафиг. Мне нравится очень сильно такси, Марс, Бейн и Биллиджин. Четыре вот я выделю. Ну вообще всем доволен. Калугу, Калугу. Ванова. Не знаю, не помню. Чебоксары будут вопросы Баск. это жестко. Руцк тоже очень жду, очень жду, владельцы спорта труд. <motivated at> <valley> да. это, это не по мужски, как-то. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, смысле? Ты не, Да. Калиниград будет, будет Калининград, Нижний будет. Все уже есть на сайте, можете посмотреть. Там будет обновлять на самом деле инфа до основного дропа, и поэтому э, будет э, на сайте. Обновление, но давай, может давай, быть давай, я не буду это выкладывать, давай, просто давай, поэтому может сайт чекать и там будет появляться ребята, города. города. Вот. По не, Босс решили как отметить меня в России. В России. Я буду, кстати, в Лондоне с 12 декабря по 23, поэтому если есть кто из Лондона, если есть фотографы или видеографы, это будет круто, напишите на почту лучше, поэтому в Лондон коннект. Блядь, я залил вот это. Тур начнется с января, с 19-го числа, По-моему, 19 по числа, да. Спасибо, босс. На Да, все, подъехали уже. Стейк, угу. и... В Туре я буду не один, далеко не один. Не, нет, знаешь, Скоро есть, вы узнаете, возможно, кто будет в Туре. Но Белорус. это не факт. Беляру. Стейк Да. Минский Минске там, Минский там, Минский Минске можно, в Минске можно стейк для Беларуи, ебану. Нет, да Назар, покушай. Ты я не хочу. Ну кушай. Я же не себя заказал. Да кушай, кушай. конечно. Нет, больше. А Я хочу вас что пацаны да? Да, я Мы не опаздываем, пацаны? А, ну клубе, так. В клубе у нас в Райдер столько хавки. Мы взяли или что? Более пригласил. Что-то в хавке такое. У вас, кстати, что там интересного есть? В Райдере какая-нибудь да, Екатеринбург конечно будет, в общем, релиз фити, репостите, слушайте, типа, если там если надо, -то тур, то, скоро иди. новое обновление, ну, что, может быть буду может выходить сюда типа, почаще, и... может быть да, буду в ближайшее да, время да, еще да, пообщаться да, без, да, без, да, без да, какой-то суматохи, да. нормально пообщаемся, поговорим, а по... вот. Из холодных и сладких одновременно. Спасибо всем, нет, всем, да. кто ценил, всем, кто понял. Кто не понял, вы поймете. поймете. Если не поймете, значит, это для я вас когда будет. Когда замечу что-нибудь, знаешь, что я бы хотел? Ярославль будет. Это самое важное, Питере первого короля. Не Все, всех обнял и поднял. Спасибо большое всем за поддержку.